1, 2, 3, 4, 5. Как слышно? Достаточно ли звука? Понятно ли речь? Отзовитесь, уважаемые коллеги. Так, спасибо. Отлично. Итак, сегодня у нас первый день весны. 1 марта. В душе уже поют птички, а иногда даже на улице. Поэтому я поздравляю всех с началом весны. И на этой, как говорится, вопиющей праздничной ноте э, перейдем к теме сегодняшней нашей беседы. А э, завершает наш целый цикл беседа о болях в пояснице и нижних конечностей. Ну и конечно, что можно сделать с помощью флоревитов. Итак, вообще среди тех болей, которые характерны для поясницы и для наших нижних конечностей, то есть для ног, выделяется, чаще всего проявляется выделяется так называемая люмболгия. То есть боль в поясничном или пояснично-крестцовом отделе нашего позвоночника и нашего тела. Или люмбоишалгия, то есть боль в спине, но которая передается в ноги. При острой интенсивной боли в пояснице, многие знают, что это такое, используют термин люмбага, то есть прострел или поясничный прострел. Ну, это уже знакомо практически всем. Итак, люмбалгия. То есть боль в пояснице или в пояснично-крестовом отделе позвоночника. Чем она может быть спровоцирована? Как она появляется? Ну, во-первых, в первую очередь, конечно же, возможно возникновение такой боли при травме. Иногда мы берем и поднимаем тяжести без разогрева мышц, поэтому тоже может быть прострел и появление боли. Может быть неловкое движение, которое, ну, будем так говорить, нефизиологично. Тоже может закончиться болевым эффектом. Длительное пребывание в нефизиологической позе, то есть которая неестественно для нас. И тогда появляется как бы, усталость, повышенная мышц нашего мышечного каркаса и появляется боль. И завершает эту цепочку так называемое переохлаждение. Все знают посидеть на бетоне, полежать на сырой земле. Ну и кто служил в войсках, знает, что на бронетехнике поспать пока наше теплая, можно, а потом можно получить боль в пояснице или вообще ради радикулировать. Итак, боль, которая локализуется в спине, она включает в себя поражение корешка нервного корешка, который отходит от позвоночника и может быть связано как с поражением позвоночника, так и с поражением мягких тканей. То есть, как пример, это или растяжение связок, или растяжение мышц. Иногда боль появляется как первое проявление грыжи межпозвонкового диска и связано в этом случае с раздражением наружных слоев, так называемого фиброзного кольца и задней продольной связки мышечной на позвоночнике. Раздражение болевых рецептов при этом приводит к спазму сегментальных мышц. Ну а сами понимаете, острая люмбалгия, она обычно регрессирует в течение нескольких дней или недель. То есть проходит. Но эти несколько дней или недель э, являются пыткой для тех, у кого она есть. Поэтому... Когда у нас появляются такие боли в пояснице, конечно, говорят, мало не покажется. А спазм, сами понимаете, мышечный спазм приводит к тому, что резко снижается количество кислорода, поступающего в мышцы. В результате боль усиливается. Вот это мы говорим с вами об острой боли. А хронизация процесса, она, будем так говорить, развивается не так остро, она развивается постепенно вот. и э, нередко после так называемого регресса острой боли, то есть вроде как бы боль уходит, уходит, ушла, а она, кажется, перешла в хроническую форму. И причиной вот такой хронизации часто служит нестабильность самого позвоночника, его связок и так далее, миофасциальный синдром артроз межпозвоночных суставов и спандилолицтез. То есть заболевание позвоночника или мягких тканей. Что такое нестабильность позвоночника? Это значит, что он ослаблен или не тренирован. Поэтому эта нестабильность приводит к избыточной нагрузке на межпозвоновые суставы и мышцы. Боль, которая при этом появляется, связанная с вот этой нестабильностью, обычно является двухсторонней. Усиливается при длительном пребывании в одном положении, при резких наклонах, поднятии тяжести не неразогретым человеком, при длительном сидении, особенно когда с ячейкой позой связана работа. И... Такая боль обычно в состоянии покоя начинает утишиваться и проходит. Ее развитию способствует, во-первых, усиленный поясничный ладос, Конечно же, ожирение, потому что лишний вес держать на позвоночнике, надо иметь сильный позвоночник. Слабость мышц живота, то есть нетренированный отвисший животик, тоже может стать причиной появления боли. Подвижность поясничного отдела позвоночника обычно при этом не ограничивается. Но разгибание позвоночника бывает чаще более болезненным, чем сгибание. То есть, когда мы наклонились ничего, а когда попробовали встать или разогнуться, вот тут и вступает в действие болевой эффект. Далее, что такое артроз межпозвонковых суставов? Будем говорить, как любое заболевание, кончающееся на ОС, это деструкция суставов, то есть их постепенное разрушение, и разрушение их функций. Поэтому артроз является частой причиной хронической лимбологии у лиц, особенно пожилого возраста. Проявляется двухсторонней боли, так же как и нестабильность позвоночника, но которая, в отличие от дискогенной боли, обычно локализуется паравертебральной, то есть с обеих сторон позвоночника, а не последней линии, как при нестабильности. Боль при этом может передаваться в крестцово-подвздошное сочленение или бедро. Может усиливаться при длительном пребывании в положении стоя. При разгибании, особенно, как говорится, если есть предрасположенность, вот, быстро резкое разгибание, может привести к болевому эффекту. Но уменьшается такая боль всегда э, при сидении или ходьбе. Редко очень, может возникать в ночное время. Если мы, э, как говорится, смотрим или осматриваем человека, у которого появились такие боли, то, то будем так говорить, э, ну, собственно говоря, надо э, отделить боли, связанные с поражением позвоночника, от некоторых других болей, которые бывают похожи. Поэтому, когда мы видим при осмотре, как я уже сказал, что у человека ограничивается возможность согнуться, но при этом боль больше усиливается при разгибании, и особенно если разгибание производится одновременно передвижением в какую-то сторону, то есть ротацией. Вот. Зато усиливается, точнее уменьшается эта боль, когда мы делаем двухстороннюю блокаду межпозвонкового сустава. Мефасциальный синдром, он может возникать, как правило, на фокус дегенеративного процесса в самом позвоночнике и в то же время может быть независимым от него. Когда причина является длительное пребывание в нефизиологичной позе, или постоянной компотизации, перегрузки нетр... нетренированных мышц, перерастяжения или сдавление мышц при травме и длительной иммобилизации, то есть когда мы не даем двигаться нашему позвоночнику с целью снизить болевой эффект. Спандиолистес вот, он э, как бы является продолжением спондилолиза, а сам спондилолиз это э, щель, которая появляется в задней части душки позвонка. Вы помните форму позвонка? Есть там какая-то душка, похожая на крень. Э, вот этот вот спондилолиз э, или трещина возникает, как правило, в пятом поясничном позвонке L5 и э, Щель это приводит, точнее приводит к тому, что расходятся верхние и нижние составные отростки. Возникает в результате, как правило, врожденной слабости в межсуставной части душки, которая еще в детском возрасте, а в среднем это к шести годам примерно, может расколоться. Дефект такой встречается, как правило, у 5-7% людей но очень редко проявляются клинически клинически мы больше всего можем увидеть у спортсменов, которым приходится часто переразгибать спину, например, у гимнастов, борцов и так далее. То есть там, где работа спины наиболее емкая по типам движения и так далее. Вот. Но, чтобы подтвердить диагноз спондилориз, надо провести рентгеноскопические, рентгеноскопические испытания. Только при рентгене можно увидеть, что этот самый спондилолиз есть. То есть на душке появилась щель. А вот спондилолистес, о котором я уже говорил, вот, который является последствием спондилолиза, происходит э, при смещении позвонка впереди по отношению к смежному позвонку. То есть, когда ваши позвонки начинают выдвигаться со своего обычного места вперед. При этом сжимаем позвоночный столб и корешки. В молодом возрасте вот спондилолистезы чаще всего обусловлены как раз спондилолизм. Мы уже говорили об этом. да, И наблюдается, как правило, на уровне так называемого физиологического замка. То есть, говоря медицинским языком, на уровне L5-S1. То есть, последний позвонок поясничного отдела и первый позвонок крестцового отдела. Именно в этом месте, в этом замке, чаще всего бывают изменения. И это неудивительно. Почему? Потому что межсуставной диск, именно в этом сочленении, испытывает наиболее высокие нагрузки. Ну, хотя бы такой пример. Две трети веса всего тела приходится выдерживать именно этому межпозвонковому диску. Поэтому неудивительно, что он чаще всего уплощается, появляются боли от того, что или мягкие ткани сдавливаются, или начинается процесс изменения состояния позвоночника. И как последствия мы получаем поясничную боль <coughs> в пожилом возрасте э, тот же самый спондоволистес возникает уже на фоне дегенерации межпозвонковых суставов и э, немножко выше то есть не на самом вот этом l5 s1 а на одну секцию выше то есть l5 то есть l4 l5 то есть четвертый и пятый позвонки поясничного отдела, между ними возникает спондилолестез у пожилых людей. Что в свою очередь приводит к стенозу позвоночного канала. Сами понимаете, что стеноз э, в результате этого, который возникает, резко чувствуется, потому что это э, ощутимое снижение снабжения кислородом. Вот. Люмба и шалгия она чаще всего имеет витаброгенное происхождение, то есть вдоль позвоночника, и может быть, как правило, вызвана рефлекторным отражением боли или прессией корешка, связанным в первую очередь с грыжей диска или с дегенеративными или иными заболеваниями позвоночника. Грыжа межпозвонкового диска, как правило, и чаще всего, проявляется в возрасте от 30 до 50 лет. То есть по статистике именно в этом возрасте мы чаще всего начинаем меньше заниматься, больше отдыхать. И нетренированный позвоночек тут же нам преподносит сюрпризы. Вот. Причем, как и в предыдущем, при люмбо... Люмбоэшиалгия люмбо да? люмбо э, называется в тех же L5S1 и L4L5 то есть э, в замке физиологическом и над ним. То есть э, место практически нельзя изменить, но происхождение более несколько разное, поэтому боль при грыже диска часто сопровождается тем, что формируется на периферии, то есть не в самом месте, где расположены эти диски, где эти позвонки, а, например, может возникать в мышцах ягодицы, или бедра, и даже голени. То есть иродирует передается на, на те ткани. Причем э, формирование э, происходит не только в болезнях, но и так называемых триггерных точек. То есть э, точки триггерные, вы помните, это э, как бы точки, касаясь которых мы э, испытываем болезненность. Хотя в самом этом самом месте, где э, формируется триггерная точка, нет никаких заболеваний ткани. Это идет передача болевого эффекта от нашего позвоночника в случае грыжи. Триггерные точки отличаются тем, что при их раздражении возникает та самая отраженная боль, причем в отдаленном от этого месте. Рефлекторная боль связана, как правило, с раздражением связочных, или костных, или мышечных структур, которые сами по себе обладают болевыми рецепторами. А если боль передается, то зависит эта иррадиация от уровня поражения. Например, при патологии нашего с вами физиологического замка L5S1, которая не сопровождается с давлением корешка, боль может эррадиировать так называемую дальнюю зону иннервации соответствующего корешка. Соответствующего, да? Становятся характерными симптомы выпадения в зоне иннервации. То есть, онемение, парастезии, слабость и даже атрофия мышц. И, конечно же, выпадение рефлексов. То есть, не возникает ответа при воздействии на данное место. Боль при грыже диска, часто возникает и при резком движении, при наклоне, при подъеме тяжести или падении. Обычно есть указания на повторные эпизоды люмбологии и люмбоэшологии. То есть, даже когда они еще не стали хроническими, они могут повторяться, рецидивировать. Или из повторяющихся причин или из-за того, что это наиболее ослабленное место в нашем, как говорится, организме. Боль, как правило, усиливается при движении, при натуживании, при подъеме тяжести, или, как мы говорили уже, вот, привычной позе сидения. Но это статичная поза, и она быстро вызывает перегрузку, снижение работоспособности мышц, управляющих нашим позвоночником и нижними конечностями. И говорится, усталость неподвижности. Есть такое, говорится, такое дело. Мы не работая чаще устаем, чем работаем. И это понятно, потому что как такового движения и крови, и лимфы в статичной позе или значительно снижается, или прекращается вообще. Поэтому появляются боли. Далее, может возникнуть не только при сидении, а и при длительном пребывании в одной позе. Даже при кастле и чихании, когда у нас происходит рефлекторное спазмирование мышц или грудной клетки, или мышц золота, или мышц поясницы. Но в любом случае, при таком раскладе возникает боль. Плюс он может возникать при надавливании на еременные вены. А ослабевает, когда человек находится в состоянии покоя. И если покой связан с тем, что человек лежит, вот, причем на здоровом боку, он может согнуть больную ногу в коленном и тазобедренном суставе, и тогда боль начинает уходить. При осмотрах таких больных спина обычно фиксирована, в слегка согнутом положении. Вот. Очень часто при этом выявляется сколиоз, то есть искривление позвоночника, который усиливается при наклонах вперед. Но который полностью исчезает при переходе в положение наклоны вперед становятся резко ограниченными то есть мы теряем возможность нормально наклоняться вперед симптомы натяжения при этом не специфичны для корчкового положения поражения но позволяют оценить тяжесть вот этого Вдоль позвоночника болевого синдрома. Есть еще такая штука, как синдром Лассега, Который выявляют, медленно поднимая прямую ногу у больного вверх. Ну, то есть не он поднимает, а мы поднимаем его ногу выправленную вверх. И мы ожидаем усиление боли при этом процессе. Причем оно происходит в ноге по ходу так называемого седачного нерва. При сдавлении корешков L5-S1 боль возникает э, или э, резко усиливается при подъеме ноги до 30 градусов. А при сгибании ноги в коленном суставе она может быть обусловлена патологией тазобедренного сустава или имеет психогенный характер. Вот. Поэтому при выполнении приема ЛАСЭГа боль в пояснице и ноге может возникать и при некорешковых поражениях, например, при напряжении паравертебральных мышц или задних мышц бедра и голени. Проверяют, как правило, и передний синдром напряжения. Это так называемый синдром Вассермана. У больного, лежащего на животе, поднимают ногу и сгибают ее в коленном суставе добиваясь так называемой корешковой радиации боли. Положительный симптом указывает на сдавление корешков L4, то есть подвозка вытачивала больше немножко, чем L5. И, конечно же, затрагивает поясничное сплетение. Вот. Когда мы сталкиваемся с так называемой дискоген, дискогенной редикулопатией, то возникает слабость мышц, которая выражена минимально. Но тем не менее, иногда на фоне резкого усиления корешковой боли, может она развиваться как, бы, как порез стопы или прорезующий эшас. Развитие такого синдрома связывает с ишемией корешка, то есть уменьшением снабжения кислородом данного вида или участка нервной системы. Вот. А сама шимия связана с тем, что не просто сдавливание, а именно в том месте, где идут какие-то процессы. Вот. А причина это сдавливание сосудов прежде всего. Нет сосудов, нет достаточного транспорта кислорода к тканям и возникает боль. В подавляющем случае порез такого благополучно у больного точнее, прогрессирует или устраняется, но постепенно. В течение порой нескольких месяцев. А особенно если при этом проводится консервативная э, терапия. Если э, спинная грыжа э, массирована, вот, то э, может происходить сдавление корешков конского хвоста. Это э, термин, который используется для указания на конечную точку копчика, его еще называют конский хвост, потому что это, по сути дела, пучок нервных кончаний, который, вот, будет торчит, как хвостик у коня. Ну, это достаточно, как говорится, вульгарное сравнение, но, тем не менее, действительно правильно, похоже на конский хвост. Далее проявляется, как правило, быстро, причем э, с нарастающим двусторонними асимметри... асимметричными болями. И в первую очередь в ногах. Потом появляется нарушение чувствительности в области промежности, э, вялым таким порезом или парапорезом, задержкой мучеиспускания, недержанием кала. Но клиническая ситуация при этом требует все-таки осмотра и консультации нейрохирурга чтобы это не было связано с другими заболеваниями, которые не подпадают под нашу с вами в данный момент юрисдикцию вот. то есть э, здесь надо, чтобы нейрохирург исключил э, более тяжелые варианты от тех которые мы с вами можем устранить достаточно быстро помимо ближе диска Давление корешка может происходить и при подвывихе в межпозвоночном суставе, при увеличении суставных отростков, при образовании остеофитов, то есть отростков на костях, и гипертофии желтой связки. Вот. Состояние это более характерно для пожилых людей, у которых длительно ставится анамнез боли в спине, а проявляется медленно настоящим болевым синдромом, который со временем постепенно приобретает корешковую радиацию. То есть передача по следующему типу ягодица, бедром, голень и стопа. Вот таким Макаром в таком направлении. То есть э, боль усиливается также при стоянии, ходьбе. Но в отличие от грыжи диска, облегчается при сидении или наклонит лучше вперед. Поэтому э, симптом лос здесь чаще будет отрицательным. Остенос позвоночного канала может быть как врожденным, так и приобретенным. Приобретенность стеноз – это следствие так называемого спонгерлористеза или дегенеративного поражения позвоночника, протрузии независимых дисков, с образованием остеофитов, то есть солидных наростов на отростков наших позвонков, увеличением связочного аппарата, то есть увеличить сами связки, и артрозом межпозвонковых суставов. А стеноз то есть позвоночного канала на ниже поясничном уровне, как правило, вызывает хроническую компрессию колешков этого самого конского хвоста и чаще идет поражение со стороны сосудов. А основное, основное проявление вот такого э, э, стеноза, да, это э, так называемая нейрогенная перемежающаяся хромота, которая выражается в том, что появляется при ходьбе или длительном стоянии, э, причем более двухсторонних, э, часто выполняется анемиением или парастезией, и слабостью в мышцах, ну короче, будет говорить и голени и бедер, которые уменьшаются в течение нескольких минут, особенно если больной сгибается кпереди, вот и резкое движение ограничивает подвижность спинного сустава, отдела поясничного и вызывает снижение или Говорить, устранение самого эффекта боли. Поэтому у тех, у кого есть сосудистая перемежающаяся хромота, боль всегда будет локализоваться в обеих ногах. Но при этом будет проявляться меньше такой как бы Характер. Почему? Потому что провоцирование происходит на уровне положения сгибания. А что это? Когда мы, будем так говорить, находимся рядом, разные организмы, но у одного болит, потому что болит у того. То есть сам я не болею, но сосед болеет, поэтому у меня тоже болит почка. Так бывает. вот Боль может распространяться при этом и на ягодицы, и э, может локализоваться в виде болезненности ограниченным кругом. Э, может быть э, дозаграниченность подвижности из-за боли. Но, как правило, на указанном уровне. То есть э, там, где была, там остается. Э, синдром крестцово-подвздошного сустава, сочленения точнее, он проявляется более в области самого сочленения, которая при этом иродирует в пах, в большом ягодицу, переднюю поверхность бедра. А при осмотре можно выявить болезнь в области сочленения или пальпации. Далее усиливается боль. Усиливается, как правило, при наклонах. при длительном пребывании в положении сидя или стоя и ну, при ходьбе. Синдром крестцово-подвздошного сочленения часто проявляется в последние месяцы беременности у женщины. Этому развитию способствуют так называемые э, короткие ноги, э, иногда травмы, но в большинстве случаев э, связано с суставами. Потому что, будем так говорить, всего лишь кино, а не место, как говорится, передачи отраженных болей при грыже диска, что, как правило, постоянно происходит. Далее, очень и достаточно часто бывает так называемый артроз тазобедренного сустава, или мы его знаем под фамилией коксартроз. Так вот, коксартроз является достаточно частой причиной боли и в бедре, и в пояснице. Но, что характерно, для него выражены больше болезненность, ограничение подвижности в суставе, особенно в период формирования кокона кальцевого вокруг сустава, чтобы его обездвижить и тем самым устранить причину болевых проявлений. Далее, синдром грушевидной мышцы, относительно редко встречающийся синдром. Почему? Потому что может иметь как вертеброгенную, так и невертеброгенную природу. Характеризуется тем, что сдавливает седалищный нерв вот. тем, что воспаленная его действиями ткань, или укорочением мышцы самой как таковой или перенос на сухожилие. То есть по сути дела когда эта мышца сокращается или долго находится в сокращенном состоянии или что-то происходит с ногтевой пластинкой, тогда усиливается боли, тогда появляются Возможность не распрямиться, рассорнувшись. Или, кажется, долго идти к тому, чтобы освободиться от этого заболевания. Вот. При синдроме грушевидной мышцы, будет, так говорить, характерно сдавливание седачного нерва, воспаленной или укороченной грушевидной мышцей, или ее сухожилием. А отсюда э, понятие, что сдавление усиливается при внутренней ротации бедра, то есть подвижности внутренней. И синдром проявляется не как-нибудь, а болью в ягодичной области, которая передается, как правило, под задней поверхности бедра и голени. Иногда бывает, что <coughs> сформирована слабость окружающих людей. То есть не воздействия, не контроль за собой. Конечно, <coughs> лечебные процедуры с такими больными они, во-первых, забирают много времени, во-вторых, требуют как правило стационарных прохождения лечебных курсов. Поэтому, если у попали, то не печальтесь. Больница все-таки больше профессионалов и быстрее вам помогут. Дома иногда бывает человек, если особенно за ним заботиться, не, ну, не, не, не ждет милости как говорится природы, сам все создает. Но тем не менее в этом случае получается, он постоянно ждет. А вдруг, а вдруг, а вдруг не будет боли, а вдруг само пройдет, а вдруг, а вдруг, а вдруг? Все это лечится и должно лечиться. Почему? Потому что э, жизнь с болью, практически знают все, это не жизнь. Это изматывающее существование, изматывающее настолько, что человек из-за этих болей может прийти в разряд. Э, ну, будем так говорить, которые не в этой жизни, а значит не представляют из себя целенаправленного устремленного или работника, или ученого и так далее. Человек зациклен на болях на своих, больше ничего не видит, ничего не помнит. Сами понимаете, это действительно надо лечить. Поэтому, когда мы или лечим с помощью медикаментозной помощи, да? или э, когда мы предлагаем не только предлагаемые не предлагаемые приборы там и так далее, э, вот, э, очень хорошо помогает мануальная терапия, но опять-таки только тогда, когда опытный мануальщик или мануальный терапевт, все остальное это так э, как правило ловкость рук, не более того. Тем не менее, когда мы говорим о мануальной терапии, мануалке, то мы что, обычно греем. И тогда проявляются так называемые признаки компрессии корешка. Но это противопоказано. Почему? Потому что раз за разом боль будет уже постоянной. На практике же применяют э, так называемые варианты вытяжения, вы нам видели, да, специальные приспособления, где идет, как говорится, как вытяжка конечности, особенно ноги, и чтобы боль ушла. И делается это повторно до тех пор, пока боль перестанет приходить. Но кроме э, вот такой иммунальной терапии, очень хорошо реагируют наши суставы на физиотерапевтические методы на больнологические то есть лечение и конечно же подвижная игра вот. поэтому будем так говорить это уже относится больше к патическим рекомендациям а у нас с вами в принципе когда возникают боли в пояснице или передаются в ноги, то порой у нас не хватает терпения переждать вот такую бедовую компанию. Боль настолько изматывающая воздействует на человека, что он уже готов, как говорится, все что угодно, хоть отрежьте ногу, только, чтобы не было боли. Вот. Но... Если консервативное лечение, то есть лечение медикаментами даже при длительном сроке не помогает, то тогда уже нужно помогать прямо. Ну то есть я имею в виду оказывать помощь. Причем надо вести контроль за такими больными настолько действенный, чтобы как только нарушается норма, Оценки эффективности начинают вводить новые нормы с оценками, и получается, что, допустим, в 1984 году мы еще вместе, как сидели и так далее. Потом человека не стало. Да? Но чтобы не было этих крайних проявлений, лучше не только терпеть, терпеть, конечно, это не выход. Лучше пройти оперативное вмешательство, если того эту процедуру настойчиво рекомендуют медики. Ну, профилактика понятно, это постоянное нахождение в подвижном состоянии, меньше постстатичных. статичных. Если есть профессиональное, как говорится, отклонение, это тоже нужно постоянно контролировать. Ну, а я хочу сказать, что в принципе э, у нас э, здесь еще есть маленький аспект. Почему? Потому что если только сосуды у нас начинают э, как бы становиться плохими, ну, по разным причинам, вот, то при поражении сосудов, э, при тромбозе, или если э, сосуды сдавливаются или другими, сосудами или э, когда они ну, отдельно готовят. Вот. Просто при поражении сосудистой системы такие боли, которые мы получаем в виде поясничных болей и боли в ногах, они будут э, обязательно сопровождаться тем, что будет белеть фаланги пальцев ног. Это раз. А в тяжелых случаях может доходить дело даже до гангрены или синдрома мышечных лож. То есть, когда местами вроде все нормально, нога горит, как будто бы не сыпали. Так вот, в этих случаях причину искать можно и нужно недалеко от самих паразитов, если это паразитарно, если это воспалительный процесс по другому поводу, значит, искать надо там. Но в любом случае так называемое постоянное нахождение под надзором врача, я считаю, необходимо не только для того, чтобы вовремя снять боль, но и для того, чтобы ее не допускать. Ну, а теперь перейдем э, к так называемым рекомендациям. Вы уже э, не раз сталкивались, что там, где у нас мышечные проблемы, вот, как правило, идет рекомендация применять серотониновое колье. Почему? Да, потому что э, падкая мускулатура нашего организма с помощью вот такого восприятия, как С-активатор снимает напряжение, снимает блокаду спазмированных мышц и сосудов. И в результате опять же начинается нормализация кровообращения. При ходьбе усиливается обмен веществ, в том числе и исчезает застой, который был получен. Далее, как мы уже с вами говорили, одна из самых главных и постоянных рекомендаций это применение в любых случаях акваформулы на базе 1 и двадцать первого соединений. Почему это важно? По одной простой причине. Так как это номер один является в флоревитом соединительной ткани, то 85%... Вы сами понимаете, не сразу доберешься и так далее, и так далее, но делать надо. Почему? Потому что только устранив такие неполадки в организме, можно жить спокойно и счастливо. А то будем постоянно дергаться. Так вот, акваформула чем хороша, которую применяется первые двадцать первый, тем, что, во-первых, восстанавливается дренажная функции на клеточном уровне, а это очень важно, особенно когда мы начинаем с вами применять ловить, идет массированный выброс токсинов или токсических веществ. И здесь, конечно, нам просто необходимо иметь нашу акваформулу. Почему? Потому что она позволяет восстановить дренажные функции на клеточном уровне она строит, будем так говорить, делает крыши для того, чтобы, ну, будем так говорить, кроме дренажных, еще детоксикационные функции восстанавливать. То есть, если нет отлаженной схемы обезвреживания токсических веществ, это значит, что один из пунктов наших рекомендаций будет включать в себя именно этот процесс. Так бывает, что по каким-то причинам застой применения Акваформулы позволяет эти застои постепенно рассасывать убирать. Так, ну а кроме всего прочего, номер один не только сам по себе хорош, а содержание у полыни обыкновенной плюс вода, вот. получается, что у нас уже в печень поступают, да, с токсинами, но там токсинов поменьше, хотя как еда, это побольше. То есть, применение АКВА формулы номер один, еще раз хочу подчеркнуть, позволяет восстановить дренажные функции, позволяет уменьшить боли в болевых местах, позволяет провести частичную, но там, где особенно не защищена детоксикация. И самое главное, что очень любят таких, как наша первая Акваформула, а значит, потребление ее в длительный период оправдывается тем, что в конце концов получает человека. Как пользу. Можно применять по формулу номер 4, которая не только входит в номер 1, в номер 21, но туда входит еще и морозника Кавказского. Почему? Да потому что. Это способствует нормализации как противовоспалительных, так и антисептических механизмов. Уменьшается боль. Любая Дальше что? Ну, собственно говоря, на фоне применения акваформул и воды, пробка загрязненная на поверхности внутренней, все равно будет ликвидировано. И, как говорится, что просто-напросто, когда более широкий сантимент, мы в данном варианте можем сделать так, что будет в составе основной вот, команда, которая является командой номер один. А здесь мы их перетащили на свое место, особенно если мало места или мало времени. Вот, тогда мы используем факва номер 4, как альтернативу номер один. Далее, для нормализации механизма самоочищения, а у нас флоревиты, все без исключения, имеют тенденцию которая запускает процесс самоочистки. В чем он заключается? Когда идет восстановительная работа, то первое, что делают клетки, это подчиняясь, как говорится, хорошему слову или хорошему действию, приводит к тому, что улучшается, причем значительно, действие лекарственных препаратов за счет того, что наши флуоревиты выбрасывают за пределы клетки токсические вещества. И вот здесь уже как бы, постфактум оценить номер 21 э, нельзя будет едооценка. Дальше, э, если э, у нас, э, ну, будем так говорить, мы уже понимаем, да, что любой процесс, начатый с фитомика или биофлуоревитами, он всегда, более так говорить, не факт для того, чтобы ходить жаловаться. А я к чему это говорю? Если нужно, надо просто понимать, что очистка идет постоянная. А вот если у нас есть конкретика, например, глисты там, и так далее, то тогда порции увеличиваются. То есть мы можем сюда добавить как антигельминтное, антивирусные и так далее. Номер 24, номер 25, номер 19, номер 32, то есть номер 34. То есть у нас хватает вариантов, когда нам нужно воздействовать хладагентом. Вот. на наши больные средства позвоночники и поясницы. Вот. Если э, кто-то не может принимать акваформулу, формулу, ну, бывают всякие причины, то можно ингредиенты, э, так называемые, пускать по конвейеру закапывания. Но в этом случае лучше всего иметь небольшой сосуд, типа стопочки, туда 50 грамм воды, там, 3 или 2 капли и аргоны. И через каждые 10-15 минут по такому стаканчику. Тогда ничем не будешь отвлекаться, а результат получишь. Надо не забывать, что при таком варианте потребления нужно делать не менее 5 минут паузы между приемами флоревитов. Далее. Если у кого-то из наших людей, кроме того, что есть воспалительный процесс и так далее, но появляется мочекислый диатез или в просторечии подагра То здесь обязательно нужно к тому, что мы уже перечисляли, то есть акваформула номер один, акваформула номер четыре, надо добавить еще и вергон номер 20 который конкретно предназначен для борьбы с мочекислым диатезом. Если же причиной болей становятся опухоли или воспалительные процессы, например, щитовидной железы, то кроме противоопухолевых и противовоспалительных комплексов, препаратов, важно добавлять в свой рацион биофлоревит щитовидной железы или номер 12, как мы вызываем. В этом случае лучше всего его применять 2-3 раза в день под язык по 2-3 капли. Далее, если болевые причины или исходные причины кроются в нарушении кровообращения или в неправильной работе сердечно-сосудистой системы, то, конечно, мы пополняем список принимаемых биофлоритов еще и таким, как 10 и 17, о которых говорить можно и часто, но здесь не всегда все скажешь. Очень и очень удачное сочетание, которое и очень хорошо помогает. И если гипоксия, то есть кислородное голодание, является так называемым обязательным компонентом болевого синдрома, то какая бы причина нами сегодня с вами не называлась, необходимо применять, в том прочее, так называемый астрогерм, это вергон номер 34. Почему? Потому что он позволяет насыщать ткани кислородом даже при дефиците такого хорошего переносчика кислорода, как гемонглобин Причем 34 желательно применять не в виде акваформулы А, лучше всего по 30-50 миллиграмм три раза в день. Это будет достаточно. Вот, в принципе, я бы на этом и закончил, но если у нас есть возможность еще и подкормить нашим флородаром, то хочу сказать, что посмотрите на композиции белкачаной капусты, свеклы, посмотрите на рожь. То есть многие сублиматы, которые мы сегодня уже имеем в нашем рационе, способны оказывать противоболевую, противошоковую помощь нашему организму. Ну и на этом э, хочу сегодня с вами уже попрощаться, но пять минут на ответ, конечно же, у нас еще есть. Вот Надежда пишет: упала со стула, ударилась гипофизом, вот, хотя она не могла им удариться, вот ударился на головой. Хотела пройти массаж на кушетке, но на второй процедуре почувствовал дискомфорт. Остановили процедуры, появились боль в голове и в тазобедном суставе. На протяжении этой недели боль в голове и недержание мочи. Ну, вы знаете, это более характерно, кроме только вы не написали, что еще голова кружилась. Вот, для то есть, очень похоже на затрясение мозга. Поэтому ее просто надо накормить. Да у нее боль пройдет. Вот, и так далее. То есть, здесь 1, 21, 2, 22, 10, 17 и 34. Вот это вот первое, что вам нужно надежду применить. Холестериновые бляшки, пишет Олег, что принимать? Ну, для того, чтобы у вас не было отложения холестериновых бляшек, вам нужно нормализовать работу печени, потому что именно она формирует те соединения, которые мы с вами потом называем холестерином. Поэтому для того, чтобы Печень функционировала нормально, вы знаете, 5-24. Сюда добавляем номер 7, потому что он нормализует состав желчи. Ну и будем так говорить, 15 с 25. Они позволят нормализовать работу, сделать ее более живой и немножко отдохнуть тут придужки. Поэтому, если мы пьем, пьем все, достаточно воды, печень работает нормально, желчный пузырь работает нормально, никаких заражений всех сосудов практически не будет. Так, при сартрози. Ну, пока что мы 1,21, 5,26, 6,20 и 26. Как только появится э, флоревит, э, который будет регенерировать или по, по, помогать восстановлению хрящевой ткани в прямую, пока что косвенно с 26-м. Но тем не менее, как появится новый, будем его применять, а сейчас применяем 26-й, который у нас есть. Который уже показал действенность восстановления и эластичности кожи и даже косточек при ну, любых повреждениях, будем так говорить. Конечно, это пока процесс достаточно длительный, но он действительный. И поэтому надо смотреть. Боли в коленях. Здесь надо конкретно знать, или это у вас травма мениска, разрыв, например, мениска, или это у вас воспалительный процесс. Но их тоже есть паразитарный, процесс, а есть воспалительный процесс, не связанный с наличием паразитов в карьерном суставе. Но в любом случае, в любом случае, конечно же, здесь и 1,21, и 10,17, хотя, если помните, я постоянно напоминаю вам о том, что в суставах, в любых, спины, в конечности и так далее, у нас нету прямого кровообращения. Поэтому нужен или бассейн, или занятие ушу для создания вакуума внутри состава. А он создается только при растяжении наших суставов. На этом разрешите закончить, потому что 17 часов это уже вступает в следующий семинар в свои объятия. Вам всего хорошего. И, к сожалению, следующий вебинар состоится 8 марта, а 8 марта выходной. Поэтому разрешите от всей души. Поздравить прекрасную половину человечества с наступающим весенним праздником, праздником пробуждения природы, материнства, детства. То есть все, что связано с женщиной, это жизнь. В первую очередь. Поздравляю вас. До свидания.